Люди мечтают об успехе, так что подними свою жопу и работай! Нет ничего невозможного! ДЕЛАЙ! Просто делай! Мечты не остались мечтами. Неважно сегодня или же завтра, ты просто делай! Воплощай свою мечту! Просто делай! Если ты устал, хотя бы не сдавайся! Жопу и работай! Нет ничего невозможного. Аж на сегодня или же завтра ты просто делай, воплощай свою мечту. Что? Но не останавливайся на этом. Но не останавливайся на этом. Давай, чего же ты ждешь? Делай! Не сдавайся. Ай, ты все можешь. Просто делай. Ты все можешь.